Кто-то взорвал Кремль. Кто? Вот эта идея фикс. Спустя полтора часа кто-то нажал кнопку. Сколько может после бесходных побед о Кремле? Две минуты. Что такое Лефортланд? Это улыбчивые люди. Тебя встречают. Как дорогого гостя. Человек изгноить в Красноярске? Нет, у ну меня не была идея фикс спасти свои погоны. Я, к сожалению, не пригодился своей родине. Это все на разрыв. Ну, родина стала мачехой. Ну, так и мы о чем мы говорим все время. Я хочу быть нужен, вот правда, своей семье своим близким. Когда его посадили, ему было чуть за 20. Опирав син, и исследователи очень хотели всем показать, что он радикальный националист. Не очень удалось. Он отсидел пять с половиной лет, а сейчас живет в Германии. И работает с беженцами всех народов. Иван Белоусов. Его дело очень известное. Если что, ссылочка в первом комменте на его дело. Ваня, привет. Оля, привет. Рад тебя видеть. И я тебя рада видеть. Вань, а почему ты уехал? Ну, невозможно жить в тюрьме. Это когда ты даже после тюрьмы ты освобождаешься, ты все равно чувствуешь себя в тюрьме. Ты чувствуешь себя не в безопасности. Потому что на протяжении многих лет люди, обреченные, серьезной властью, угрожали. И когда я понял, что в Российской Федерации невозможно добиться законного, справедливого решения, я понял, что нужно из страны уехать. Потому что я не хочу, я не хочу, я не хочу снова вернуться в тюрьму. А это возможно. Я чуть напомню фабулу дело. Она очень интересная. Жил был молодой студент Ваня, он был политически очень активным, но, 20 лет, он смотрел на разные политические течения. Он смотрел на антифа, он смотрел на нацболов, он смотрел на левых, смотрел на правых, смотрел на футбольные фанатские группировки, он со всеми тусовался и искал себя. И однажды, в 2007 году, на Манежной площади, рядом с Кремлем, случился взрыв. Взорвался фонарный столб, и следователи не стали особенно искать, кто же взорвал столб. Ивана вычислили по валидатору. Валидатору у него был именной проездной билет, они просто брали всех, кто был в этот момент рядом, и не смотрели на камеры видеонаблюдения. Иван получил сначала по хулиганке хранению оружия, потом его приговор два раза отменяли, два раза дело пересматривали, ему утяжеляли обвинения. Очень сильно за него боролась... Его тетя. И она пришла в Русь сидящую, педиатр, доктор. И она смогла. Она смогла, Ваня не знал, что он политический. Ваня ты узнал об этом в тюрьме, что ты политический, как ты узнал? Да, это интересная была трансформация сознания. Потому что когда первые месяцы, наверное, даже первый год ты находишься в тюрьме, то, что предъявляет тебе следствие, следствие они не смогли объяснить мотив то, что мне вменяли экстремистский мотив, на самом деле в материалах дела он нигде не отображен. Да? Но из разговоров следователей, оперативников ФСБ, МВД, их интересовало больше мои политические взгляды и мой круг общения. Исходя из политического предпочтения. Они Вы тебя ты разрабатывали, ты... Они тебя разрабатывали да? Они... Это в первые минуты, когда меня арестовали, их не интересовало интересы материалов дела или какие-то вопросы, связанные со взрывом. Их интересовало только одно. Рассказывай про своих друзей-нацистов. Когда ты оказываешься в первые минуты, на тебя начинают оказывать определенное давление. Это, естественно, это придумывают. Да? что Сейчас там мне говорили столько всяких нехороших вещей, мягко сказать. Что моя, моя, допустим, родственница ее выгонит из Германии. Действительно, моя сестра давно, много лет живет в Германии, да. И что ее лишат гражданства, что меня, сделают, меня переквалифицируют статью на терроризм. И многие-многие страшные вещи. Но тогда я все равно не понимал, а что такое быть политическим заключенным, да, в тех реалиях, в тех условиях, да. Ведь основная причина всего, что ты не соглашаешься с ними, потому что ты этого не делал. Ольга, если бы я действительно сделал это преступление, я бы признал вину, я бы не бился за это, так как я бился за свою правду. И вот эта правда, она базируется на том требовании, я требовал закон, чтобы разобрали по существу. Я допускаю, я допускал тогда свои 20 лет, что следствие может быть ангажировано, следствие хочет закрыть дело. Но я рассчитывал на суд, я тогда находился, конечно, в определенных, скажем так, не очень... Ну, розовые очки, хорошо. Ну, розовые очки назовем, назовем это так, бесспорно. да. И я думал все-таки, что суд есть, и что суд сможет установить истину, да? хотя там, что черное — это черное, а белое — это белое, а не наоборот. Но, к сожалению, российского суда нету. Ну подожди, это же совершенно очевидно, потому что раз э, следствие, главное ФСБ, э, нашли э, исполнителя взрыва э, рядом с Креблем, Нет, и назначили тебя, подожди секундочку, а это означает, что сейчас скажут, что, извините, нет, мы ошиблись. ребят, вы чего? Это Кремль. То есть вы на самом деле взяли не того, а где тот? А где тот? Вы знаете, мне потом уже, когда был отменен приговор, я вышел под залог, я ходил своими ногами на ознакомление к материалам дела, в Главное Слесное управление, ГСУ, да? а потом я ходил своими ногами на суд, да? Я, у меня происходило чудесное общение с некоторыми следователями ГСУ, мы просто стояли и курили, да, я к тому времени уже... ГСУ 5... это главное следственное управление, совершенно давай, не, главное не будем Главное следственное сокращать. управление, mm -hmm. да, по городу Москвы. Mm -hmm. И ты курил со следователями? И я курил и... со следователями, и они мне просто совершенно открыто говорили, да, ну, ты же понимаешь, ну, так устроено, ну, ну, ты все равно будешь виновен. Ну, по-другому, ну, кто-то за это будет, что ли, отвечать? Мне совершенно мило, они так и говорили. Они-то живут в других реалиях, когда они друг у друга дела покупают для статистики. Чего здесь удивляться? Хотя, Ольга, вдумайся, по версии следствия, я лишь только перенес взрывное устройство. Кто изготовил неустановленные лица, кто мне передал неустановленные лица, кто в конце концов взорвал, они неустановленные лица. Потому что по версии следствия я лишь заложил, а спустя полтора часа кто-то нажал кнопку. И это все неустановленные лица. Чтобы полтора часа стоял бесхозный пакет около Кремля? Это невозможно. Mm -hmm. Мои адвокаты вы проводили следственный эксперимент. Сколько может простоять бесхозный пакет около Кремля? Две минуты. Сначала mm -hmm. появляется человек в ништатском, так называемый, mm -hmm. да, мужичок. Mm -hmm. А потом появляются сначала э -э ДПС-патруль. И все. И момента моментально сразу просматривает пакетик. Mm -hmm. А как к тебе, как к политическому относились другие заключенные? Был разный опыт. Опять-таки, самые сложные были, конечно, первые месяцы нахождения там. Да? А, а ты был в Лефортово? Я был сначала, меня арестовали, я сидел на Бутырке. Последствия меня перевели в Лефортово. А, я вы... просто хочу сказать, что Бутырка – это обычное СИЗО, а Лефортово – это специальное СИЗО, ну, хорошо, по тюрьма, по 11 ФСБ. Поэтому вот такие, как Иван, это туда. Так, что такое Лефортово? Что такое Лефортово? Лефортово это улыбчивые люди, персонал, да. После бутырской тюрьмы это сразу контраст. И, конечно, это и полная изоляция, что в первую очередь пугает. Потому что после бутырского опыта. Когда конечно, это... где телефоны, где дороги, где все сплошь. Где что есть дороги, и ночи, Дороги ты хочешь... это межкамерная связь. Ты можешь переведать записочки с камеры в камеру. Но самое приятное бутырьки, я вам скажу, это другое, вот именно, что есть жизнь, что ты слышишь других заключенных, ты их видишь, да, ты это не один. Это чертовски приятно, да. Это чертовски приятно, что ты не один, а когда ты подаешь в Лефортово, да, как я сказал, тебя встречают очень приветливые люди, все, все согласно процедуре, тебя ведут помыться, составляют описи деликатно всех твоих вещей, с тобой разговаривают культурно на «вы». время не ограничивают мыть, то есть не 15 минут, как обычно, да, это должно быть, а тебя, тебя встречают. Чарик. Как дорогого гостя. Да, потом начинается этап карантина. У тебя забирают все твои вещи. Ты еще не осужденный человек, да? Но, тем не менее, тебе дают уже робу. Настоящую лагерную робу. И дальше первые минуты, первые часы, наверное, хождения там просто с ума сходишь. Ты думаешь, что тебя ждет, потому что легенда Лефортова окутана их тьма. Кто-то говорит, что там играют в бильярд, а кто-то кто зэки разговаривает, что там пытают и загоняют иголки простите, под ногти, да? но это все досужий разговор, тем не менее, страшно, ты не понимаешь, что, если бутырский опыт ты уже пережил, ты понимаешь, как нужно там действовать, как нужно общаться, то здесь ты не понимаешь ничего. И тебе 20. И тебе 20. А, и с... Но, будто Лефортово... чем уникально Лефортова, там сидят в маленьких камерах, 3, 2 человека, Иногда есть, есть камеры, которые рассчитаны на, на большее количество людей, но это в основном там сидят люди, мигранты, кто незаконно пересек границу. Это подведенство на ФСБ, соответственно, люди оказываются в Reformer. Ну, я так понимаю, что если ты сидишь в камере еще подследственно, если сидишь вдвоем, то один из вас на сетка, то есть стукач. Сто и, и Если первый, это не ты, значит если это твой это не сосед. Ты, то, значит, кто-то другой. И так оно и было. И первой камеры, да, куда mm -hmm. меня. Распределяли оперативники. Это не с очень, мягко скажем, хорошим людьми находился. Это те, кто сотрудничал по своим делам со следствием. Это люди, те, кто скрывался, те, кто давал показания по другим делам. Да? И, в общем, было очень неприятно. Как нужно себя вести? Вот, вот ты попадаешь э, в камеру, у тебя есть один единственный собеседник, э, неизвестно до сколько. Э, э, и вот ты, ты вообще понимал тогда, что это стукач? Я, да, конечно, конечно. А ты, ты после, после бутырки уже понимал? Не, не верь, не бойся, не проси. Угу. Эти принципы, Тебя уже научили. Работают. Нет, он и на бутырке со мной сидел, меня пытались подпаивать и на бутырке, там и самогон сделали. Чего? Ну, как ты хотела, конечно. Мне налили, мы с удовольствием пообщались, но в силу того, что мне рассказываете, ничего интересного-то нету по поводу преступления, да. В общем, мы просто хорошо выпил бесплатно. Хорошо, вот а, твой сакамерик, ты первый раз его видишь, вот он наливает тебе водки или браги, вот ты выпиваешь, и он тебя спрашивает, что? Да, расскажи, Ваня, как же ты тут оказался? Ты рассказываешь, что ты... Вот мне, мне хотят пришить, что я, взял, что я сделал взрыв на Манежной площади, а я его не делал. И вот в процессе пытаются тебя разговорить. да? Но в моем случае все было очень просто. Мне рассказывать нечего. Мне <смех> придумывать не надо. Слушай, в Лефортово, в Лефортово, говорят, есть а, легендарный дворик первый прогулочный. Если утром часов 7 получалось так удачно, что прогулка совпадала, то, поднимаясь наверх и погуляя в этом прогулочном дворике, можно было ощутить запах чудесный запах кондитерских изделий. Потому что где-то рядом находилась булочная. И мы очень сейчас просили заключенных, ой, нет, прошу прощения, работников нас в первый дворик, потому что там пахло это отчетливо, отчетливо, ярко. И ходишь и мечтаешь о выпечке. Смешно. Но тем не менее это отвлекает. Ведь очень важно всегда отвлекаться. Вот от этих стен как-то пытаться абстрагироваться. Мне помогало, помогали книги. И нужно дать должное, в Лефортово классная библиотека. Благодаря контингенту людей, кто там сидит. Потому что можно передавать книги с воли. Раньше можно было, сейчас уже да. все. Да. Угу. А, видишь, как чуть-чуть меняется. Да, и там была огромнейшая библиотека. Действительно. В том числе, я был удивлен, даже запрещенные книги. Например? Даже запрещенные книги. Например? Ну, например, воспоминания немецких генералов. Например, господина Манштейна. А с этой книгой была история в зоне, когда на комиссии московской у меня обнаружили эту книгу. Не у меня, она находилась у нас в отряде, в силу того, что я очень любил читать. И в своем отряде, уже в зоне, я держал книги, держал баулы с книгами. И другие заключенные да, приходили, и мы просто обменивались книжками. Но ну, они улежали у меня в коптерке, в моем бараке. И когда пришла большая комиссия проверочная, мы 4 часа стояли на плацу, ждали. Это по воспитательной части. И они прошли по жилым помещениям и одному человеку заинтересовал кому-то понадобилось залезть в мой баул с книгами и достали книжку манштейн утерянные победы там была свастика да ну это же просто воспоминание человека что вы думаете после а я... ты у нас проходишь как радикальный нацик я не ну в тот момент когда в зоне это интересовало это мало кого интересовало да кем я был в тот момент, Но да. Чтобы не было нацика никогда. Я могу сказать, что понимаешь. Ты правильно сказала в самом начале: да? это был определенный поиск. Нацистические идеи меня, меня действительно интересовали. Да? Но в процессе своего роста я постепенно как-то тоже трансформировался. Меня и левые идеи интересовали, и да? Я совершенно. Это был вот этот котел. Действительно, ты ищешь себя, тебе интересно, ты двигаешься, да, с одними людьми пообщался, с другими, да? если ты читаешь Лимонова, не означает, что ты лимоновец. Совершенно верно. Также здесь, здесь есть, ты читаешь Манштейна, это не означает, что гитлерист, да? Mm -hmm. Но в итоге я закончил с этой книжкой, можно же и до столба докопаться, а это нужно сделать на комиссии. В итоге сказали, что книжка не может быть, она, она запрещена, и у меня были потом большие проблемы как с администрацией, так и с представителями криминалитета. О, про криминалитет. Это просто вот... Все-таки, когда приезжает в зону политический, э, все равно после карантина происходит некоторое э, разъяснялое, да, и всякое бубнилое. Происходит некое э, определение, да, э, как это происходило. Ты же в разных зонах сидел. Везде же есть Блаткомитет, ну, кроме зоны номер два в Покрове. Да, так или иначе, я, мне довелось, как бы я находился в двух зонах, на двух зонах. В Тульской области и в Краснодарском крае. И опять-таки, все, как и вся Россия, да, и все зоны, они очень разные. Да. С криминалитетом у меня было неприятное общение, назовем это так. Это действительно в Краснодаре. Когда у меня был отменен приговор, Верховным судом. Отменен то... тогда приговор, при... да, и... То из Москвы прилетели командировочные ребята ФС... ФСБ. Твою душу. Про мою душу в Краснодарскую колонию. Зачем? Чего не хотели? Они также продолжали угрожать, что ты жалуешься, мы тебя все направим в Красноярск. В итоге общение не состоялось, потому что когда я попросил назвать их фамилии и показать удостоверение, естественно, они отказались. Я представился, я отказался разговаривать с неизвестными мне людьми, на что был послан на три буквы совершенно открыто и сказал, что все равно мы с тобой будем разговаривать в Красноярске. Вот эта идея фикс, человек изгнать в Красноярске? Нет, у меня была идея фикс спасти свои погоны, потому что кто-то взорвал Кремль. Только... Кто? Сказали да. же, что Белоустов. А теперь говорят, что это не я, да, то есть время да, говорит. Да, да. И путем за счет кого-то, да. Я оказался как раз глиной, вот в лапах, наверное. Так, ну хорошо, вот приехали ФСБшники и дальше. И после неудачного общения, но ФСБшники-то еще пытались, по пока, крайней пока мере, были разговоры с администрацией колонии, что потом мне сами... Сами работники колонии объясняли, что те хотят испортить жизнь здесь. Ну, понятно. А при чем здесь криминалитет? Дальше что? Потому что по криминальной линии тоже было сообщено, что Белоусов такой негодяй, подонок и фашист. И вот после этого общения с ФСБшниками и московскими... А в Влад Владкомитете фашистов не любят, да. Патриоты ну, ну, преступность там страшная, не име... Преступность да. не... Нет, тут вопрос другой. Преступность не имеет национальности. Так объясняется там, да? Поэтому совершенно... А естественно, националистов... Людей, еще к тому же, кто активно отстаивает, что какая-то нация выше других, конечно, их не, их не любят, мягко сказать. да. И как бы, что происходило? Подождите, вот... это на заметку нацикам, на заметку националистам. В тюрьме таких не любит. Поехали дальше. Угу. Но в то же самое в тюрьме, понятное дело, что человек за образ жизни спроса Нет. Да? Если человек ну, придерживался давай, другого, это мы Тебя вызывает Бладкомиссия и говорит, что у фашист. фашист. Да? да, фашист, рассказывай. Вот. Рассказывай, что, что у тебя происходит. Почему тебя люди из Москвы приезжают к тебе сюда за 1200 километров, да, и еще нам задают вопросы непонятного характера. Я, соответственно, все объяснил, как, как оно есть. да. Мне, мне было гораздо проще, на самом деле, с людьми со многими общаться, да, потому что я вот сидел, Ольга, вот как перед тобой, и людям рассказывал свою правду. Мне не нужно было ничего придумывать, мне не нужно было. Мне совершенно так легко давались диалоги. Я сказал Баткомитет. Вот смотри, угу. их интересовало, всех интересует свое, внутрь, свое спокойствие, да? В первую очередь, тихое спокойствие внутри зоны. И мы все там, как на ладони. Угу. Да? В силу того, что я жил вместе с, со всеми, да? то, естественно, так или иначе, я. Мы поддерживали друг друга. Мы поддерживаем заключенных, мы поддерживаем друг друга, моих близких, моих знакомых. Мы живем вместе. По ментовским pardon, представлениям, это поддержка воровской субкультуры. Да, в Карелию за это сразу дают изолятор. Если мы вместе чай попили, да, например, то там совершенно другое. И когда я видел, что только общаясь с такими же заключенными сможем здесь выжить, с единомышленниками, да, с людьми, кто ценится как свободу. Как Бладкомитета хватило терпения тебя дослушать до конца? Я что сказал Бладкомитет? Он мне сказал, <служит> что самое главное, Бладкомитет мне сказал, что живи здесь, как ты и жил. Я был уже несколько месяцев до этого, мы все как на ладони, ну, это, это, это приговор Бладкомитета, то есть это их решение, Нет, они результативка, этого. результативка, да? Их решение, да, что меня оставить в покое, он мне сказал, положенец, что свои проблемы ты сможешь решить только в Москве. Так и решай, иди, живи дальше. Так, давай расшифруй положение. Попал, попал снова, как я понимаю, в московское СИЗО, это была снова Бутырка, когда пошли новенькие политзаключенные как раз после Болотного дела. Вернее, в момент Болотного дела. И ты всех наших встретил, всех болотников. Да, Но... действительно, это было после отмененного моего приговора, когда я приехал с Краснодарской тюрьмы, я находился уже на Бутырке. И когда приходили ко мне члены ОНК Зои Светлова, нас всех собирали, кому приходили УНК. Естественно, тогда Болотников активно посещали. Да? И мы с ними всем, со всеми познакомились. И вот тогда я увидел действительно первую, после масс, так называемых да, массовых беспорядков, я видел ребят, которые, некоторые из них идейно, они идейно пошли в тюрьму, они знали, что могут сесть и не побоялись этого. И вот это как раз политические заключенные, которые, наверное, это лучше всего описывается. Милицейское оцепление восстановлено на сегодняшний, на, на, на вот данный момент, но Первое... какая-то часть уже стоит за кольцом. Ну, вот сейчас их наиболее активных начнут винтить просто. Это была крупная политическая волна. Слушай, и как э, это уже другая была бутылка. Да. И, а, и как к вам относились? Ты уже ты уже, ты уже вошел в эту обойму, да? Они политические, ты политический. И как? И как относились и блатные, и э, сотрудники? Сотрудники относились, а Они никак не относились. Сотрудники не позволяли себе ничего лишнего. Да ладно. Некоторые сотрудники. Один там был легендарный, я все-таки про него много слышу. Я, по крайней мере, я не зн... я... на бутырке я не знаю я не слышал ни одного, по крайней мере, случая о тех же болотников, да, или конкретно, чтобы на бутырке людей забивали насмерть. Нет, нет, нет, не было. По крайней мере, то, что я слышал, когда я там сидел. Это... Я хочу вам сказать, что среди работников СИНа я встретил много абсолютно нормальных адекватных и приятных людей, хочу вам сказать. Но, к сожалению, их становится все меньше. Нет, вот этот парень, и которого вот мы не назовем п... по имени. Мы не назовем а, его по не имени. по имени, но очень многие о нем вспоминают, и он всегда очень поддерживает политические. Он, спонима... он на самом деле, он относился с большим интересом, он относился с пониманием, да, и он понимал, что вот эти ребята, которые здесь находятся, в первую очередь, конечно, болотные, да, они немножко другие заключенные. В плане того, что они попали сюда не приобретая что-то для себя, да, а в какой-то степени что-то отдать, и за это они пострадали. А блад они как относились к политическим? Я не могу сказать, что был какое-то негативное отношение. На самом деле всем все, -все равно. Если ты Общаешься с людьми, если у тебя есть какой-то совместный интерес и ты можешь как-то это прояснить, ведь на самом деле у меня, у меня было интересно общение на политические темы с теми же представителями криминалитета, с разными смотрящими ребята, да, кто там за, ну, за общее в отряде смотрит, еще зачем то да, разное общение, всем так или иначе интересно, да, но негатива, какой-то ненависти, я честно скажу, я не встречал В те времена один наш, наверное, общий знакомый, когда он попал в ВВС там, после очередного какой то там, нашего политического там, выхода, вдруг внезапно в этот момент как, каких-то взяли блатных таких вполне серьезных, и был там а, вполне себе криминальный авторитет, который с большим любопытством смотрел на вновь прибывших с митингов и спрашивал стрельм, что вы ходите, вот что вы ходите. А, надо сказать, что публика стала интеллигентная, а, которая и в общем многие преподаватели высшей школы который любит объяснять, и вот его объясняли, объясняли, кстати говоря, я очень хорошо помню, как его зовут, его звали Вова Хороший, сначала все думали, что погоняло, то выяснилось, что у него фамилия такая Вова Хороший, и вот этот Вова Хороший, вот, вот, вот что вы хотите, что вы хотите, Сказали все, он говорит, так, так, так, говорит, а вот один из нас, Болотник, Сергей Кривов, получил 4 года, он говорит, что, 4 года? Вот за то, что вы ходите. Ну, вы точно идиоты. За четыре года. На 4 года, да. за 4 года 8 магазинов можно взять. Человек мыслит другими категориями. Абсолютно. Другие масштабы. <свят> Эти дураки выходят на улицу, когда можно 8 да, магазинов Да, за общее взять. дело. Но за общее дело иногда и там люди страдают. А, так вот, да. а, ты уехал в Германию и... Чем ты здесь занимаешься? Ты социальный работник. Совершенно верно. А у тебя теперь есть специальное образование, да? Еще нет, я еще учусь. Я еще не закончил, я не сделал свой бакалавриат. Но у тебя университет, социал... Со со со с... Это факушня, по-немецки? По а а... Высшая профессиональная школа. Точно. И ты будешь социальным работником, то есть ты и сейчас социальный работник, а будешь социальным работником не знаю, высшего порядка. Нет, я просто буду так называемым специалистом, да? как фахкрафт, то есть я именно буду специалист в области социальной работы. Я занят в двух направлениях. Угу. В первую очередь это помощь людям, взрослым, кто в силу своих жизненных обстоятельств опускается на социальное дно. Мои все клиенты – это люди, кто страдает психическими заболеваниями, связанные очень часто с приемом тяжелых наркотиков и последствий алкоголизма. Это люди зависимые. У меня в данный момент 9 клиентов. Моя задача – научить, протянуть руку помощи, подсказать и дать надежду, что их жизнь может улучшиться и может только идти вперед. Моя задача это создание определенного комплекса, так называемые социальные связи выстроить для этого человека. Под каждого человека разрабатывается индивидуальный концепт. Это в рамках так называемого betroi to Я не могу перевести это по-русски. Это так называемое обслуживание извините, грубо, но обслуживание не то слово, betroинг это как на сопровождение на дому назовем это так. То есть я действительно прихожу домой к людям, я смотрю, как они живут, я смотрю, чем они занимаются. Наркоманы здесь посещают программу, они получают наркотик легально. Методовая терапия. Абсолютно верно, которая существует здесь много лет. И, и то, что запрещено в России. так, Совершенно верно, то, сожалению. что запрещено в России. Поскольку есть положительные результаты, и я знаю таких людей, кто полностью завязывал с тяжелыми наркотиками. Я тебе хочу сказать, что есть такая целая страна, Португалия, где отменили вообще все наркостатьи, и у всех есть... Доступ к метадоновой терапии, и пошел резкий спад а, всех а, наркоманских преступлений. Потому что ты легально можешь пройти доктора и сказать, Конечно. доктор, умираю, дайте дозу. Тебе не надо воровать, тебе не надо делать закладки, покупать. Да? А, а если тебе нужно повеселиться, тебе взять негде. Потому что, а что все же у всех же есть доступ, ходят. Конечно. А повеселиться ты не пойдешь с метадоном. Ну подожди, да. еще а, потом можно разговаривать, это цел, мы, целая программа, да, да и они могут год, годами длиться, и мы с тобой будем об этом Отлично. говорить, и все время новое что-то найдем. А, беженцы, потому что когда мы с тобой встретились несколько лет назад в Кюльне. Да. А, я ходила и смотрела на очень интересные вещи, на красивые построенные новые дома, очень хорошо сделанные, прям вот богатые дома в центре Кюльна где живут дети, где живут подростки, беженцев, у которых нет родителей. Расскажи, про занимаешься ли ты беженскими программами и что там? Так сложилось, что когда я приехал сюда и подал на убежище, то немецкое, немецкое государство предусматривает обязательное нахождение во временных лагерях, так называемых, да, по приему беженцев. Я все это прошел здесь. Это, конечно, не сравнить, просто это название страшное, лагерь, на самом деле ничего общего с российскими вверями это нет, естественно. Но тем не менее, мне пришлось несколько месяцев пожить в этих приютах. И в последнем своем приюте, где я сначала был прописан, там жил, получал питание, потом же я стал там и работать. И вот, проработав там год, потом я нашел другую работу, где, где я сейчас и продолжаю, в Керене. Но с беженцами, конечно, у меня все равно осталось и воспоминания, и большой опыт. Потому что через меня прошло сотни людей. Но я работал в, я работал в, в, в лагере, так называемый первого приема, где люди приезжают, вот только-только они, они где-то сдали документы, они запросили убежище, да. В моем случае я был, допустим, я это в Дортмунде делал в городе, да. А потом распределяется чудесным образом, ты можешь оказаться вообще во всей Германии. Тебя могут есть, с запада отправить на восток, с востока на запад, да. Порость в зависимости от квот. Это были, это были граждане каких стран, национальностей? Большинство. В тот момент, когда уже я приехал, очень много было сирийцев уже было меньше. Афганистан, конечно. Азербайджан, кстати, я встретил ребят. Армян было много. Потом, да, это была волна определенная. Да? Из нашего из союзного государства, кого еще могу, ну, естественно, чечены ребята были. Но в основном это был Афган и много, много из Африки. Угу, угу. Вот. И работа с беженцами, она представляла из себя, мы оказывали как бы первичную помощь. То, что мы могли просто подсказать, да, размещение в приюте, какие-то правила, да. Но я там вел допустим, курс для русскоязычных детей, я, я вел курс немецкого языка. Я параллельно учил сам немецкий, поскольку я приехал, остался нуля учить немецкий. Я раньше учил в школе, но мой немецкий оставлял желать лучшего после школьной программы. И я преподавал, я делал курс. Для детей в рамках своего приюта. Ну, ты знаешь, мне кажется, это очень э, такая большая, глубокая э, такая дуга между твоими двумя вот судьбами. Э, человек, который был обвинен в России э, в радикальном национализме и, в общем, за это посажен, переехав в Германию, занимается э, помощью э, беженцам. И хороший социальный работник, просто, ну, не будем скрывать, да, я там знакома а, с твоим руководством, да, которое тебя очень любит, и ценит и так далее. А, и ну, вообще-то ты мог бы заниматься этим в России, пригодиться там, где родился. Да. Только ты не пригодился родине. Тебе не обидно? Ну, родина стала мачехой. Я, к сожалению, не пригодился своей родине. Я совершенно уверен, что я могу много дать своего И здесь я научился еще большему, находясь в Германии. Потому что то, что сделали немцы, ту систему, ее можно ругать, она не совершенно, нет рай на земле, да. Но человек здесь ценится. А Вот как ни крути, он ценится, я правда это вижу. И то, чему нас учат, и как нас учат в социальной работе, да. А я еще знаю, что ты ходишь волонтером в тюрьмы. Я участвую в одном проекте, люди, когда освобождались, да, здесь же У -у -у -у. тебе предоставляется помощь, например, чтобы... социализация, то что называется. Социализация и также медицинская помощь, чтобы преодолеть посттравматический синдром. Потому что человек, когда по немецким минуточку, меркам... Минуточку, минуточку, да. минуточку, Значит, еще раз, чего преодолеть? Посттравматический синдром. То есть немцы считают, что человек, который находился в тюрьме, а для немца, между прочим, год в тюрьме, это пипец, это все на разрыв. То есть да. и значит, после нахождения в тюрьме у человека, у любого возникает... Посттравматический синдром, и человеку нужна квалифицированная психологическая помощь. Да? Ну так и мы о чем и говорим все время. Вот, и главное Это здесь... в России люди говно, здесь, да? Ну что такое? А тут... А здесь государство предоставляет людям возможность в ресоциализироваться. Да, тут тоже много сложностей, но... Возможность есть. И тут тоже Человек... не, не, не зайчики пушистые в тюрьмах тут сидят. Тоже не, не зайчики пушистые, да. Но тем не менее я знаю людей, которые, работая в тюрьмах, освобождаются, у людей по несколько тысяч евро на первое время есть. Работая в тюрьме, люди могут себе неплохие И деньги И очень часто заработать. ключи от квартир, социального жилья. Да? И учатся да? дистанционно. Да. И ну, Ладно, здесь более широкие возможности для человеческой реализации. неважно где, будь то ты в тюрьме, будь то ты на воле. Скажи, а... Ты думаешь, тебе сейчас 32, 33? 34. 34. Ты 34. думаешь, что когда-нибудь наступит такое время, и ты вернешься в Россию и будешь нужен своей родине? Ты знаешь, Оль, я перестал мыслить такими категориями, честно. Я хочу быть нужен, вот правда, своей семье и своим близким. И нам всем, моим нашим друзьям. Я хочу вернуться. Да. и я знаю одно, что в России непочатый край, как раз моей то, что я учу, то, чему у меня лежит душа. Я хочу помогать людям, и я знаю, что в России нужно полностью переделывать социальную систему обеспечения. И здесь я смотрю, я ловлю тонкие моменты, как можно немецкие системы, немецкие концепты, немецкие теории применять, на наших российских реалиях, неподчатый в... край работы, реалий Мы Россия. с тобой одним и тем же занимаемся, только я смотрю, как тюрьмы переделывают на немецком опыте, а ты смотришь, как социальную работу переделывают, переделывают по-немецки. Да. это круто. А, но я сейчас вспомнила забавный мем, но, может быть, ты его не знаешь, ты давно уже не в России. Верните мне мой 2007 Верните мне да 2000 я не помню, нет, а что? Это, это популярный русский мем, верните мне мой 2007 -й». В 2007 тебя взяли. Да. Не возвращайте Ивану 2007, спасибо, спасибо Вань, вам спасибо, спасибо. Оль.